Привет, коллеги! Это Сергей Тихонов. И сегодня хотел вам обзорно рассказать про наш семинар по ордонтическому лечению детей и подростков, который как раз представляет продвинутый курс школы ордонтии. Этот семинар сейчас трехдневный. Когда-то был двухдневный, скоро будет четырехдневным. Но, тем не менее, до конца этого года он в трехдневном формате. И вот как раз я хотел вам рассказать основное расписание, о чем вообще семинар. Первый день будет посвящен таким вопросам, как дефицит места. И начнем немножечко говорить про рост. Ну, чтобы не заснуть, знаете, при разговоре про рост, я много говорить о росте не буду. Хотя этот вопрос довольно теоретический, но на самом деле, конечно, он имеет и практическое значение. Мы поговорим о трансферзальном, вертикальном, сагитальном росте. И постараемся выделить какие-то основные моменты в развитии ребенка, которые влияют на зубочелюстную систему и на вообще... То, как для клиники это важно. Вот. Потом поговорим немножко об особенностях уже детского приема. Вот. И здесь на самом деле больше каких-то психологических моментов, как найти подход к ребенку, но больше даже о том, на что обращать внимание именно у детей на консультации, как эту консультацию проводить, скажем, в каких ситуациях точно мы будем знать, что ребенка лечить нужно. В целом весь семинар будет посвящен, в в основном, одному из главных вопросов – кого вообще надо лечить, а кого лечить не надо. Вот. Когда это эффективно, когда неэффективно, потому что, ну, если честно, мы очень много детей лечим излишне иногда. Вот. А что касается рентгенологической диагностики, то здесь в основном поговорим про некоторые, зачем вообще ТРГ ребенку, больше про позвонки шейные, про то, как определять фазы роста. Поговорим про компьютерную томографию и скажем, когда ее можно делать, когда нужно делать, о том вообще, какие дозы получает ребенок во время различных рентгеновских снимков, и стоит ли бояться КТ. Взаимодействие с межными специалистами это такой большой очень раздел. Да? Здесь мы все-таки больше всего внимания уделим взаимодействию с лор-врачом, потому что вы прекрасно понимаете, что носовое дыхание и ордонтия это очень связанные вещи. Поговорим о нарушениях дыхания, поговорим о нарушении паттерна дыхания и, конечно, несколько слов о ночном обструктивном апноэ, о том, что может сделать ортодонт для дыхательных путей пациента, да, о том, как это влияет друг на друга. Вот. И разберем стратегии взаимодействия не только с лор-врачом, но и с остеопатом, вот, кого направлять к остеопату, зачем вообще это нужно как здесь собрать какой-то баланс, чтобы не впадать в крайности. Вот. Поговорим о бруксизме детей, поговорим о взаимодействии с психологом. Вот такие моменты междуцепленного взаимодействия. Дальше довольно большой блок будет посвящен меофункциональной терапии. Поговорим про тренера, когда вообще в принципе имеет смысл их назначать, когда от них, наверное, не будет эффекта, будут только ложные ожидания. Ну, о некоторых видах аппаратов, скажем так, о том, главное, когда все-таки действительно это имеет смысл делать. Вот. Дальше переключимся к вопросам дефицита места. И здесь, в общем-то, сначала поговорим про профилактику немножко, про то, как удерживать место, надо ли его удерживать, когда его удерживать, чем удерживать. Ну, а если уже дефицит места наступил, то очень важным вопросом да, является, когда же на самом деле нужно вообще вмешиваться и когда действительно стоит создавать место, чтобы не получилось так, что это будет какое-то чрезмерное излишнее лечение. Вот. И здесь у нас будет 4 критерия. Как мы будем оценивать это. Какие диагностические признаки мы будем брать в расчет, когда будем принимать решение, надо ли создавать место. Ну а дальше уже поговорим о том, чем создавать. Начнем с медленного расширения. Немного поговорим про пластинки. Сразу предупреждаю. Если вы вдруг ждете большого разговора про пластинки, то разговор будет небольшой. Буквально 15 минут мы уделим пластинкам. А затем перейдем сразу же к быстрому небным расширению как более эффективному средству. Вот, поговорим немножечко о методиках. О методике с опорой на молочные зубы. И, конечно, очень важно будет все-таки понимать, когда, какой вариант использовать. Когда выбирать старую добрую пластинку, когда выбирать, например, аппарат ХААСа, модификации роз Вот таким образом у нас пройдет первый день. Во второй день мы продолжим разговаривать про дефицит места, поговорим, кстати, о подробнейшем протоколе создания места с помощью RPE, то есть о том, как ставить аппарат и так далее, как крутить, все-все все подробно. Переключимся к марпе то есть именно к ассистированному минивинтами-небными расширению, когда это стоит делать, в каком возрасте, где лимиты по возрасту, достаточно подробно поговорим о методике использования э, расширения с мини-винтами. Вот. И э, после чего останется еще один вариант создания места, это частичная брекет-система, или 2 на 4 И здесь важно понимать, когда действительно это стоит использовать, когда нет. Э, потому что у каждого из способов, у медленного решения, у быстрого решения, у частичной брекет-системы, у них, в общем-то, разные показания. И в каждой мы, методике мы с вами обсудим подробные протоколы, подробные показания к тому или иному методу. После чего переключимся на девизит места на нижней челюсти, но здесь окажется, что все довольно просто. И, в общем, действительно, многие, много обычно внизу делать не стоит. Чаще всего мы работаем с верхней челюстью, и, в общем-то, низ чаще всего выглядит лучше, чем ожидают родители. Вот. Но, тем не менее, этот вопрос мы тоже обсудим. Затем наш экватор, так сказать, плавно причет дистальную окклюзию, довольно большой блок. Начнем говорить про дистальный прикус у детей сначала. И тут выяснится, что лечить дистальный прикус рано обычно неэффективно, потому что мы не получаем достаточного количества скелетных эффектов. Но вот, тем не менее, наша задача будет разобраться, когда все-таки имеет смысл проводить двухэтапное лечение да? а когда можно сделать все в один этап уже во время пубертатного пика роста поэтому выделим с вами основные группы показаний когда нужно действительно маленького ребенка лечить от дистального прикуса когда это важно с каких-то там с точки зрения психологической с точки зрения устроения большой скитальщи и так далее а когда действительно стоит отложить уже и проводить все в один этап вот. когда же мы Обсудим э, уже подростков. то, конечно, вот подростки второй класса это вообще безграничная тема, но нам придется так обзорно пройтись по основным методам коррекции, по дентальным методам, связанным с дистеризацией, с эластиками и по э, скелетным способам, связанным с применем корректоров второго класса, аппарата TwinBlock. Я покажу э, случаи с аппаратом Герста, покажу случаи с TwinBlock вместе с брекетами. Э, таким образом, обсудим основные, скажем, подходы к коррекции второго класса у растущих пациентов и достаточно подробный протокол про использование лабораторного аппарата гербста тоже будет. Вот. к концу второго дня будет уже тяжело, но у нас ждет еще третий день. Вот. и в третий день мы обсудим более простые вопросы. Поначалу более простые. Это будет открытый прикус и глубокий прикус. Почему они простые? Потому что в общем-то лечить открытые прикусы глубокий в сменном периоде прикуса в общем-то чаще всего не стоит. Почему об этом, обязательно поговорим. Я поговорю, как открытый прикус может закрываться самостоятельно при соблюдении некоторых пяти простых условий, сейчас я их не буду перечислять, вот, и о том, почему все-таки мы стараемся в настоящее время глубокий прикус не лечить слишком рано, а стараемся лечить его во время пика роста. Ну и дальше третий день будет посвящен, раз он третий день, то третий день будет посвящен третьему классу, логично. И вот это очень тоже большой блок, по опыту достаточно тяжело уже слушателям третий день, потому что семинар очень насыщенный, там более тысячи слайдов, но тем не менее, третий класс мы подробно обсудим очень, поговорим о том, что такое настоящий третий класс, что такое псевдо-третий класс, когда действительно не стоит, скажем, сложности какие-то городить, а когда нужно использовать серьезные аппараты. И, конечно же, все стратегии разберем в зависимости от возрастного периода в зависимости от выраженности скелетной патологии, ну, от самых простых, там, типа аппарата Френкеля и, скажем так, лицевой маски, до уже более сложных в виде марки с лицевой маской, мини-пластин и вот таких уже более серьезных протоколов, которые вы здесь видите. Ну, конечно, поговорим о том, что мы можем обещать родителям, что не можем. Подытожим мы все это такой некой обзорной таблицы, в которой будет показана так сказать ситуация наша реакция на эту ситуацию в разном периоде жизни пациента семинар очень насыщенный три дня очень много информации вот тем не менее это все абсолютно реально если у вас есть какой-то опыт уже работы то вам будет в общем-то большинство информации понятно полезно и мы работаем над тем чтобы этот семинар еще немножко расширить, чтобы ввести новые темы, которые пока не помещаются, чтобы сделать больше клинических случаев, которых достаточно много, но просто их не уместить в этот формат. Тем не менее, в трехдневном формате семинар очень насыщенный, очень, скажем так, функциональный и информативный. Вот, в четырехдневном формате он будет еще лучше, еще информативней. Поэтому я... Жду вас всех, ортоническое э, количество детей и подростков. Вот, посмотрите, какой город вам больше нравится. Э, ну, скажем так, в ближайших планах Москва, э, Пятигорск, Казань. Вот такие города в 2022 году. В 2023 году мы уже посмотрим дальше, э, как будет развиваться география этого семинара. До встречи на семинаре, друзья, и мы постараемся сделать еще Конечно, анонсы, в каких городах мы будем с вами встречаться. Берегите своих пациентов, особенно детей, относитесь к ним ответственно, потому что детский возраст не безграничен, и в детском возрасте нужно делать только максимально эффективные, научно обоснованные вещи. Именно такие, о которых мы и поговорим на семинаре. До встречи в вашем городе, друзья. Пока!